Купал, да, угу. О, 300, наверное. Первая роджка. На ага. Янисей это мужики вообще ловят там, Ну я на ничей пароход перегонял. Ну это они, наверное, день по. этим речам боковым. В Бахте. Не были там? Нет, они мы перегоняли, мы чисто